Привет друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading и сегодня очередной выпуск Market Talks с приглашенными экспертами. Это видео будет полезно как новичкам для изучения объемных индикаторов, так и для более опытных трейдеров, которые ищут свежий взгляд на рынок. Через несколько минут Юрий Марченко и Денис Ковач рассмотрят через призму профиля объема, индикаторов Cluster Search, Big Trades, различных типов дельты и объема текущее состояние рынка фьючерсов, которые торгуются на CME Group.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 Обязательно досмотрите видео до конца, так как будут рассмотрены актуальные ситуации на рынке, а также обязательно задавайте ваши вопросы в комментариях, и мы их озвучим в следующем видео. А теперь перейдем к вопросам. На новом контракте нефть сформировала крупный объем, который отмечен на графике. Есть ли признаки покупателя или продавец перехватил инициативу? Судя по характеру движения котировок нефти, на данный момент на рынке, конечно же, преобладают в основном продавцы. А в прошлом я лично рассчитывал, что приблизительно в районе 40, 48 долларов за баррель произойдет выброс цены вверх, но когда цена перекрыла данный уровень вниз и попытка проталкивания вверх не дала дальнейшего результата, то есть не было сделано даже инерционного движения и затем полное перекрытие вниз, то подобные ценовые паттерны чаще всего означают, что цена в дальнейшем будет действительно падать ниже. Значит, на данный момент я рассчитываю, что цель падения вниз будет находиться в районе цены 45-40 за баррель нефти. И, следовательно, альтернативный вариант развития событий, если все-таки появится покупатель в районе уровня 47,10. Но вероятность этого, я считаю, все-таки небольшая. Основной приоритетный вариант находится по направлению вниз к уровню 45.40. 40 новый контракт на нефти на самом деле только копит копит объем и пока сложно сказать если здесь покупатель или продавец не видно его ни по Дельте, ни почему стоит дождаться какой то инициативы то есть пробоя либо отметки 1 вернее 47.20, либо вверх 48.40. Что-то фундаментальное, что-то новостное должно пройти, чтобы была какая-то инициатива. Либо надо пройти время. То есть, время, которое достаточно для того, чтобы открытый интерес здесь нарос. Поэтому пока флетим, но если куда-то выбьемся, то уже будем торговать направленно В золоте максимальный объем нового контракта сформирован в темно-серой зоне, выделенной на графике. Можно ли сказать, что в этом объеме есть покупатель и рост продолжится? Действительно, по золоту есть объем, но пока еще рано говорить, что это именно покупатели. хотя с другой стороны движение вверх это движение приоритетное. Уже успели оттестировать зону, да здесь объема совсем немного, но эту зону стоит бояться, она начинается с района 1280 заканчивается 1275. Вот пока мы находимся выше этой зоны, действительно рассматривать только покупки и покупки. Но для уверенных лонгов я бы советовал бы дождаться обновления хая, которого мы боялись неделю назад то есть получиться выше чем 1307 тогда уже на тесте можно брать уже более спокойно там и фиксироваться по круглым цифрам типа 1310 1315 и так далее и так далее а вероятность сейчас попасть в флэт на самом деле очень велика к тому же новый контракт открытый интерес должен э, только только начать нарастать по золоту четко видно что ни один откат на экстремум при тренде вверх пробит не был следовательно говорить о смене тренда на нисходящий мы абсолютно никак не можем плюс ко всему если обратить внимание также на ключевой рыночный профиль он находится у нас в диапазоне 1294 верхняя граница 1290 э, нижняя граница и как вы видите данный профиль после формирования уже ключевого крупного накопления он пробит не был то есть э, был ценового попытка ценового выброса цены вниз и при этом огромнейшее количество сделок которые были агрессивные э, кумулятивные плюс э, по кластерным объемом, также здесь прошло огромнейшее количество сделок на покупку, то есть здесь подхватывали лимитами, байлимиты здесь стояли, и как вы видите, результат подобных, реализации подобного объема был сделан вверх. Причем, если обратить внимание на то, как цена двигалась вверх, пока что нет серьезного продолжение там, в виде инерционного движения, но тем не менее я ставлю для себя ближайшую цель движения вверх в районе 1315 долларов за унцию. Это самая первая цель. Фьючерс на евро продолжил рост на прошлой неделе. Подходит ли зона поддержки, выделенная на графике, для поиска покупок? И какие основные цели для роста евро? По евро на предыдущем обзоре я показывал, что есть достаточно крупная широкая э, зона большого аномального вертикального объема и границы данной э, свечи, которые формируют зону, они выполняют роль очень хорошие поддержки. Как вы видите, отскок именно от верхней границы произошел, плюс э, основной импульсный уровень, который еще брался со старших таймфреймов, также себя показал, что цена не смогла закрепиться ниже него. И сейчас реализуется уже движение вверх. Как видите, после новой фазы накопления, которую можно видеть вот в данном сегменте, цена сделала импульсный выход вверх. Причем, нам индикаторы Trade очень четко показывает, что большое количество сделок было осуществлено в момент пробоя цены сквозь уровень. Соответственно, в дальнейшем подобные уровни, которые были пробиты, они очень хорошими являются отдельно уровнями поддержки и среди них я сформировал как раз зону покупателей если говорить о конечных целях движения цены вверх то я ставлю самый первый уровень это 121 покупки я бы рекомендовал открывать от диапазона верхняя граница 11870 нижняя граница 11840 с целью 121 евро ожидаемо выросло и теперь самое время дождаться выгодного отката и купить значит откат может состояться в районе 1.19 ровно 1.18.60 в принципе можно допустить более глубокий откат в районе 1.18.20 почему более глубокий потому что у нас по факту две недели осталось до экспирации этого контракта и я честно говоря не верю в сильный рост евро если мы купили то ближайшая цель где можно частично фиксировать это 1.20 на Дальнейший рост я бы, честно говоря, сильно не рассчитывал, поэтому лонги в приоритете, но не на длительной дистанции. В конце прошлой недели на фунте мы увидели агрессивную реакцию покупателей. Произошел ли разворот в лонг или продажи все еще в приоритете? То, что сейчас происходит на фунте, я бы не рассматривал именно как коррекцию, потому что тот контрольный объем, который мы смотрели неделю назад, мы его не прошли, и 1,2940 все еще выше текущей цены. Вот. Более того, сейчас самый максимальный объем находится в диапазоне 1.2975-1.30 ровно, поэтому о развороте можно говорить только, если цена кажется выше, чем 1.30 до этого момента, все только в край хотя бы флет. Кстати, самый, самый вероятный сценарий – это вот флетовое движение вот в этом диапазоне с 1.2975 до 1.2820. Возможно, даже через экспирацию, только потом, какой-то разворот. А пока основное направление это все-таки шорт. Фунт показал очень интересную формацию на разворот. Дело в том, что сейчас была протестирована верхняя граница предыдущей зоны накопления, с которой произошел выход вниз. Сейчас же полное перекрытие, и ожидаю на как минимум ближайшую текущую неделю флетового движения в диапазоне 1.2930 1.2850. С дальнейшим выходом, скорее всего, уже на следующей неделе уровню, минимальная цель 1.30.60. То есть я считаю, что фунт действительно поменял свое направление и данный процесс будет называться перепозиционированием. Можно ли считать зону, выделенную на графике, подходящей для поиска покупок и каковы цели роста для канадца? В рамках текущей недели канадец будет продолжать свой рост вверх и, следовательно, если говорить о том, где можно еще открывать дополнительные покупки, то, конечно же, я бы советовал вот с диапазона верхняя граница. 0,7970 и, соответственно, нижняя граница приблизительно 0,7940. То есть 30 тиковая э, граница для области для покупок. При этом минимальная цель движения вверх находится на уровне 0,8062, что со соответствует предыдущему локальному максимуму. И, следовательно, движение вверх, я считаю, что будет э, происходить на пробой данного уровня. То есть, очень похоже как раз на то, что цена э, закончила свое коррекционное, краткосрочное коррекционное движение вниз. Здесь был также важный ключевой уровень. И, следовательно, сейчас движение вверх уже будет э, производиться на пробой. Целей вверху еще дополнительно несколько, но сейчас пока что целимся на пробой уровня 0.8062. Никаких продаж искать здесь нельзя, только покупки. Итак, указанная зона 1.7990 1.7975 действительно очень хороша для покупок. Более того, она уже давала возможность зайти вот такой вот тут шпилькой. И это сейчас самая максимальная зона. Пока мы выше нее, никаких продажах э, разговаривать нельзя. На любом откате можно брать, тут надо смотреть только ради риска. Куда ждем рост 1.8040, 1860. не больше, потому что там у нас уже сопротивление. И честно говоря, она может дать реакцию очень плохую. Можно расслабиться, если мы ее пройдем, но пока мы не прошли, вероятно этим даже там откаты, работа во флете, так что здесь с покупками поосторожно, но именно с покупками про продажи даже близко не думаю. Стоит ли ожидать снижения на этой неделе фьючерсы на японскую иену в зоне поддержки, выделенной на графике? Японская иена целенаправленного снижения, честно говоря, я бы не ждал. Мы, да, находимся по факту в большом боковике, от границ которого 90, 39, 90, 22 и верхняя 91, 95, 92, 20, но движение вниз вот такое, вот это скорее флетовое. и, честно говоря, есть поддержка, которая существует в районе там 91, 33, 91, 20, ее надо еще пройти. Что делать? Торговать во флете, да, попробовать пошартить где-то в районе 91-95. Возможно, новости, возможно, он фарм нам даст редакцию. Ну а так, вероятность того, что мы закроемся в этом диапазоне до экспирации, очень-очень высока. Тренды здесь, скорее всего, на этом контракте уже не будет. Прежде всего, не забываем о том, что график иены, фьючерс графика иены очень тесно коррелируют с котировками золотом. Следовательно, если сейчас по золоту ожидается у нас рост, как я уже говорил, в район 1315 долларов за унцию как минимум, соответственно, по графику иены мы также увидим рост котировок. Также есть альтернативный вариант развития событий, который случается в том, что коррекцию могут сделать чуть более глубокую, но в целом движение вверх все равно я считаю приоритетным. Цель Конечная цель движения вверх находится в районе 0.093.24. Фьючерсный индекс S&P 500 продолжает торговаться между двумя крупными объемами на профиле контракта. Чего стоит ожидать от индекса на эту неделю? Как я говорил в предыдущем обзоре, данная нижняя зона в диапазоне 2417 и 2413 является действительно достаточно сильной покупочной зоной. От нее уже цена дала реакцию вверх. И сейчас остается открытый вопрос лишь в том, от какой конкретной зоны произойдет продолжение движения вверх. То есть я выставляю основной приоритет по направлению движения вверх. И, следовательно, сейчас, если говорить о том, откуда возможен ближайший самый первый ближайший отскок, то это диапазон 2433 верхняя граница и 2430 нижняя. Либо же есть еще альтернативный вариант развития событий, что цена пройдет еще ниже, сформирует небольшой ложный пробой предыдущего локального минимума, и отсюда уже произойдет новое движение вверх. По S&P 500, на самом деле, я бы взял бы больше флэта, чем какого-то направленного движения, потому что у нас есть ряд вещей. Например, есть поддержка в районе 2430-2418, обеспеченная вот эта вот на торговка, которая находится на крупном объемном уровне, на самом деле, и ниже не должны пустить. Также есть и объем 2465-2475, тоже достаточно объемная зона, которая также имеет свой ложный вынос и, собственно говоря, я тоже давал уже несколько раз реакцию, поэтому флетим будем флетить и предпринимать решение только по выходу из этого, из этого баланса куда-либо